То есть в Украине произошло то, ну, чего в России, с моей точки зрения, пока до сих пор никогда нет. Пока до сих пор в России власть менялась либо целью убийством, либо э, целью изоляцией, э, либо просто назначением приемника. Э, э, Я считаю, что на сегодняшний момент, конечно, Украина является... Ну, территории с гораздо большим плюрализмом политическим и возможностью влиять через электоральные процедуры на политический процесс. Не идеально, но все-таки. Но я должен сказать, что Украина скользит по краю, как и все остальные, и потенциал превращения Украины в авторитарное государство – и появление у нее на каком-то этапе своего Путина, особенно в условиях внешней агрессии, которая этому способствует, он очень верит надо быть очень осторожным.